если вы попали на эту страницу, скорее всего вы один из четырех. Первое. У вас нет бизнеса, но вы очень хотите открыть свой взгляд. Второе. Вы еще не думали о бизнесе, но очень устали работать на взгляд. Третье. Возможно, вы уже открыли что-то с вами, но бизнес до сих пор не приносит денег. Или вы уже прогорели и закрылись. Четвертое. Вы каждый день читаете, обсуждаете, делаете, меняете, создаете, но только не то, что приводит к вас в мир. Так сказать, двигайтесь, но на месте. После получения бесплатного мини пуса вы вооружитесь информацией, как открыть свой бизнес, с чего начинать, какие инструменты рекламные использовать, да и какую собственно рекламу использовать, по какой схеме вообще действовать. Оставляйте адрес электронной почты и имя, куда вы хотите получать видеоуроки. С вами был Руслан Сафин. До встречи в нашем мини-курсе.